Как понять намерения мужчины, если мужчина избегает говорить правду? Большинство женщин в начале знакомства хотели бы знать, Обязательно намерение мужчины. Встречается ли он сейчас еще с другими женщинами? Ищет ли серьезных отношений? Готов ли он к браку? Типичный сценарий. Поверьте, он встречается не только с вами. Смотрите, вы на первом и втором свидании с мужчиной. Представьте себе, все идет прекрасно. Секса не будет. Секса не будет точно. Вы чувствуете себя классно, разговариваете, удивляетесь. Как у вас много общего. Вы чувствуете, что между вами пробежала искра. Возможно, он говорит о том, куда бы вас хотел, например, пригласить. Вам кажется, что это начало чего-то значимого для вас двоих. Но проходит неделя или две после свидания. И он не дает о себе знать. Было у вас такое? Большинство из вас было. Возможно, вы отправляете, например, СМС вроде такого вот. Давно от тебя ничего не слышно. Как твои дела? Но он не отвечает на это сообщение. И вы не понимаете, почему мужчина игнорирует ваши попытки узнать, в чем дело. Скорее всего, вы анализируете все, что говорили и делали во время встречи, чтобы понять, какие ошибки вы могли допустить. Но спустя месяц или больше вы узнаете правду в то время, как он очаровал вас. Он уже встречался с другой женщиной, которую в итоге и выбрал. И вы смущены, вы разочарованы, вы расстроены, не можете понять, блин, почему не просто так сказать правду так в лоб и все, ты мне не подходишь или там что-то еще. К сожалению, правда была бы менее болезненной, чем дни ожидания и беспокойство. Как видите, это типичный сценарий в знакомствах. И женщины хотят знать, почему мужчина избегает говорить правду. Хотите знать, почему? Мужчина может скрывать от вас правду в начале вашего знакомства, потому что он не любит конфронтации и боится, что ваша реакция будет очень эмоциональной. Также он боится, что не сможет управлять ситуацией. Не будет знать, что вам ответить и как себя вести. Боится быть, например, униженным или отвергнутым. Тоже такое может быть. Мужчина может представлять, что вы начнете плакать, например, жаловаться, разозлитесь или будете ругаться, особенно если был уже секс. Он боится, чтобы вы его не забросали вопросами. Не важно, что вы уравновешенный человек и умеете себя вести. Он не знает вас достаточно хорошо и возможно в его прошлом были определенные женщины которые ну сильно его напрягали со своими эмоциональными реакциями мужчина мог бы быть честным и сказать прямо я знаком с женщиной, которую хотел бы узнать лучше ты замечательно но я чувствую что с другой у нас есть больше шансов чем с тобой я хочу попробовать там и вместо этого он избегает вас, надеясь, что ему никогда придется говорить с вами открыто лицом к лицу И выслушивать ваши суждения о нем Что вы о нем после этого думаете Опять же, если был даже секс Он не думает в этот момент, что вы чувствуете Для него главное избежать конфронтации и критики Которой он очень боится Конечно, это незрелое не Это детское поведение но это именно то, что сейчас происходит в подобных ситуациях. И хотя не все мужчины ведут себя, как описано, вот я вам описал сейчас, да, многие женщины сталкиваются все равно с таким сценарием. Время первого и второго свидания самое лучшее, чтобы получить правдивую информацию от мужчины. И в большинстве случаев мужчина больше расположен быть открытым, когда он не слишком увлечен вами. Вы можете узнать многое о нем в самом начале знакомства. Это время, когда мужчина готов поделиться своими мыслями, потому что он еще не боится разочаровать вас. И вот мужчина может в разговоре сам упомянуть о своих намерениях, о взглядах на женщин, на отношения с ними и, естественно, о своем богатом прошлом, богатом прошлом опыте. Вам просто надо внимательно слушать, что он говорит и делать, естественно, определенные выводы. Если вы хотите вызвать мужчину на откровенность, вам нужно дать ему понять, что с вами совершенно безопасно быть открытым. Что бы ни сказал, вы просто примите все как данность, просто как данность без негативной реакции. И покажите, что вы позитивная женщина, вы спокойно, способны. Легко принимать любую информацию и реагировать, естественно, нейтрально. Надо покажите ему, что вы хорошая слушальница и собеседница. И это на свидание не означает, что вы принимаете и одобряете все, что, например, мужчина вам говорит. Вы просто получаете информацию о нем, чтобы сделать выводы и решить, встречаться с ним дальше или не встречаться. Подходит он в вашей жизни к вашим требованиям, к вашим э, желаниям, вашим потребностям? Может ли он вам дать или нет? Послушайте, что он вам скажет. Разделяйте два действия. Первое ⁇ умение быть нейтральным слушателем и собеседником, который может спокойно, без потери самообладания, выслушать информацию. И второе э, ⁇ Должно быть умение анализировать полученную информацию и на ее основе принимать определенные решения. Вот если вам удалось показать себя нейтральным слушателем, вы можете задать любые, любые интересующие для вас вопросы, подчеркнув, что вам сейчас движет лишь простое любопытство. Например, вы что его можете спросить? «Ты встречаешься с кем-то? Мне просто любопытно. Мне любопытно, что тебе больше всего не нравится в женщинах? Мне любопытно, как ты думаешь, что тебе сейчас больше подходит? Серьезные отношения или просто встречи без обязательств?» Видите, просто, такое просто обычно спросить. И вот нейтральное восприятие слов «любопытство». Покажет, что вы нормально воспримите все, что будет сказано без осуждения или оценки. Верно? Вы независимы и с уважением относитесь к независимости от других. Вам безопасно говорить правду и можно быть всегда честным без последствий. Если вам удастся создать такую атмосферу вот на первых двух свиданиях и пройдете мой еще тренинг о трех безупречных свиданиях, вы получите от мужчины... Максимум правдивой информации. Что с ней делать потом, решайте сами. Дело не в том, что мужчина боится определенных вопросов, а в том, как женщина задает ей эти вопросы и как она может на них реагировать. Все просто. Если вы хотите побудить мужчину к честности, вы должны научиться нейтрально воспринимать то, чем он с вами делится. Повторяю. Именно такой прием поможет вам не тратить время на неподходящих для вас мужчин, который не заинтересован в серьезных отношениях. С вами был Гарри Маркелов, который учит женщин становиться счастливее и сначала хорошо понимать себя, а потом окружающий мир их мужчин. До скорой встречи в новом видео. До свидания, желаю вам благополучия.